Вы впервые в Казанском университете. Да, Ваши первые впечатления тогда начнем с этого. О, ну, впечатление э, и о городе, и о университете самое лучшее. Если бы еще погода получше, тут, совсем было бы хорошо. Вы наверняка уже участвовали в подобной конференции в Петербурге. Может, нет, быть нет, нет, впервые? Нет, нет впервые. Ага, -а, прекрасно. Ну, а Казанском университете когда-нибудь слышали? Ну, я, разумеется, слышал про Лобачевского и про... Э, много разных других людей. И, так что слушать, конечно, просто не приходилось. Здорово. Значит, теперь у вас, возможно, здесь появятся какие-то новые научные контакты. Вообще, какие ожидания от этой конференции? Не знаю, я... Постоянно живу в Америке, очень давно э, не был э, в России, только пару раз приезжал в Москву, так что э, я ожидаю просто понять, что здесь происходит и в науке, и в жизни. То есть так... не следили да, за развитием науки именно в России? Нет, я следил э, профессионально, но здесь конференция очень широкая, так что... Мне интересно узнать, как, что происходит здесь в других областях. А кроме того, просто интересно посмотреть да. на новое поколение, которое я совсем не знаю. Спасибо большое. Да.